Переведено и озвучено Дженнелли. Париж – романтичное и пленительное место. Город с богатой историей. Это место интригует меня, поэтому мне бы хотелось узнать больше об этом городе. Сегодня я собираюсь посетить показ «Диор весна-лето 2023». Надеюсь, что сегодняшнее путешествие будет очень увлекательным. Поэтому давайте готовиться к показу. На сегодняшнем показе я появлюсь в таком черном платье, а также сделаю роскошный макияж, который будет отлично смотреться с моим платьем. Сегодня я использую вот эту палетку от Кутюр. В ней собраны все возможные текстуры теней, начиная от нежных бархатных и заканчивая атласными и матовыми. В качестве тона я использовала Forever Skin Glow Foundation One. Этот тон делает кожу гладкой и придает ей натуральное сияние. Я часто его использую. На губы я нанесла помаду от Dior. Этот очаровательный оттенок добавит нотку элегантности в сегодняшний лук. И вот наш макияж для показа уже готов. На мне сегодня платье из коллекции Dior Cruise. Я думаю, подобный образ выглядит очень дерзко и женственно. Как только я прибыла на место, я почувствовала, что очутилась в настоящем лесу. Место выглядело волшебно, словно настоящий лес вырос прямо у ваших ног. Мне очень понравилось, как потушили свет в начале показа и на сцену вышли танцоры. То, как Мария Гразия заполнила пробелы в шоу великолепными выступлениями, было просто удивительно. Первое впечатление от шоу было таким, что я посчитала его мистическим. Это отображалось в образах особенно. Например, дизайн, который подойдет королеве. Однажды я бы хотела попробовать этот образ. Еще могу выделить платье с изображением карты Парижа. Я бы хотела поздравить Марию Гразию Чиури, Филиппа Киркорова, а также всю команду Dior с удачным проведенным показом. Это большая честь для меня. Спасибо, что подарили мне возможность посетить это шедевральное шоу в Париже. Подпишись на канал, Дженели. Пока!